Бонжур, друзья! А мы с вами на море Египет, район Хургада, и на данный момент мы на Райском острове. Температура воздуха сегодня 26 градусов, температура моря 22 градуса. Хотите продлить себе лето? Добро пожаловать в наш офис! Всем привет!